Здравствуйте! У меня вот такие вот лыжи были сейчас. Те, кто следят за тестами, наверное, такие, а, сейчас будет мочило. В общем, а, вы знаете, нет, я вас расстрою. В общем, лыжи меня безумно как бы даже порадовали, притом вот именно не просто порадовали, а прям вот порадовали. Прям very best. Ну, не very, как бы не very best, конечно, давайте по порядку теперь. Лыжи действительно хорошие и очень фан. Очень такие веселые, сбалансированные И мне у них понравилась некая универсальность стилистики поворота Они действительно позволяют ехать быстром Поворотом, вот на свой, 16 метров свои Это, Ну, как бы о том, что там 16 метров, я тоже как бы догадываюсь ногами Потому что они в нем просто расцветают Как яблони и груши, вот И все с ними становится вообще прекрасно, да но при этом, при всем, они вообще легко дают уходить в короткий поворот. И я не знаю, за счет чего там вот это вот никогда совершенно не хочу, да, то ли за счет вот этих вот там а -а, развернутых в разные стороны носов там, ну, то ли за какой-то другой какой-то технологии. Я не хочу думать об этом. Но они действительно очень хорошо и очень динамично вылетают в короткий поворот любого радиуса фактически да то есть это при этом они достаточно надежно пытаются зарезаться если в принципе не закинуть задники не разгрузив их они пытаются резаться и делают это очень стабильно надежно и ровно при этом не надо каких-то прикладывать для этого мега усилий то есть катание действительно легкое комфортное Приятная, склон как-то стал поровнее казаться даже, то есть они очень лояльно относятся к состоянию склона. Ну, для лыж такого уровня класса и такой геометрии склон сейчас очень разбитый, очень мягкий. Ну, как бы они идут хорошо и скользят по них, хорошо катятся, все хорошо, как -то у них вообще. В общем, какие-то эмоции у меня от них исключительно позитивные, положительные. Лыжи мне действительно понравились, я не шучу, как бы очень хорошие. Вот, очень универсальные постелистики То есть вот я бы их готов советовать людям, которые вот действительно катаются в горах по большей части И не упираются не именно в спорт катания, но хотят именно техничного катания такого вот именно универсального, разностороннего Вот, вот это оно Такие лыжи, хорошие, качественные лыжи золотой эпохи гиганта С радиусом там 16-17 метров и такие, позволяющие и коротко, и длинно, и независимо от склона, вот, которых сейчас уже, к сожалению, практически нет. Вот, но вот это вот очень похоже и действительно очень хорошо едет. Вот, Ну, я не буду уже как бы выходить там на третий круг о том, что они хорошие. Вот, пойду поменяю и подключу следующие. Может быть, будут еще и лучше, и я только забуду. Вот, чтобы не пропустить, ставим, подписываемся, заходим на сайт чаще. Все новости там, ну, на форуме вопросов. Пока!